Oh, <music> Сегодня будет онкоурологическая тема, потому что я в своей прошлой жизни онкоуролог и продолжаю оперировать по онкоурологии, поэтому были такие больные представлены. И с нами профессор Рябов Андрей Борисович, он занимается теракальной и абдоминальной онкологией. Полезно для всех врачей, потому что, во-первых, мы видим, как эти операции делают ведущие специалисты, которые работают в ведущих клиниках, в национальном медицинском центре. Это, в общем-то, кузница и кадров для всех остальных, и технологии для всех остальных. И, безусловно, мы всегда будем рады принять таких специалистов, посмотреть на их опыт спросить что-то, узнать что-то новое, для нас это очень важно.